Вы плохо видите? В медицинском центре имени Рашида Пашаевича Аскерханова открылось отделение офтальмологии. Коллектив высокопрофессиональных специалистов проведет обследование и лечение на современном оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы, но если вы заболели, приходите к нам в медицинский центр имени Рашида Пашаевича Аскерханова.